Частный индивидуальный жилой дом для постоянного места жительства с бассейном. Классный дом со всех сторон. Вот, пожалуйста, здесь можно сделать или мангальную зону, или же ну, тут вот петрушки всякие, малины насажать и так далее. Внизу как минимум две комнаты, и наверху как минимум четыре. Круто? Я думаю, да. Там у нас, видите, бамбучая роща. Бамбучий просто... Ух ё-моё, море видно там. Море видно там. Рад всех приветствовать, уважаемые телезрители. Я сегодня покажу вам Частный индивидуальный жилой дом Для постоянного места жительства С бассейном в составе коттеджного поселка Под названием КП Заря 3 Готовы? Пошли! Вот мы на территории На территории нашего коттеджного поселка Видим, что у нас справа просто бамбуковая роща Впереди видно море реально То есть наш коттеджный поселок он видовой И у нас здесь имеется... Проезжая дорога, которая ведет вдоль нашего коттеджного поселка. И мы вот таким вот образом, отъезжая влево, попадаем в наши дома. Они все красавцы. Смотрите, по левую сторону вот так вот они идут. И вот в этот дом мы сейчас с вами зайдем. Они все идентичные, друг на друга похожие. Интересные дома. Окидываем взглядом все, что вокруг нас окружает. Там у нас въезд на территорию нашего коттеджного поселка. Мы на микрорайоне Черешня. И там у нас КПП, охрана, автоматические ворота. Плюс автоматические ворота для того, чтобы попасть в дом непосредственно. Я сейчас вам покажу готовый, построенный данный дом. Классный он. Вот здесь, в Адлере. И вот мы внутри. Цена у данного дома... Шоколадная, дешевая, интересная, прекрасная, не побоюсь этого слова. И смотрим, дорогие мои. Реально, все коммуникации центральные. Классный дом со всех сторон. Смотрите, как выглядит он. Обалденный, согласитесь. Но ну, грех не влюбиться и не купить. Данный домик у нас 140 квадратных метров. Смотрите, все коммуникации. Давление шумасшедшее, множество парковочных мест и вот наша территория непосредственно видно, да, вокруг дома. Домик-куколка, готовый, просто-просто песня. У нас здесь брусчатка, газончик, вон справа, видите, у нас здесь травка, газонная трава, двухсторонний штакетник. Это вот имеется непосредственно то, что заборчик сделан у нас, да, из такого же вида у нас и стена непосредственно ворота. В общем... У нас здесь придомовый паркинг и, конечно же, бассейн. Как же в любом уважающем себя доме в городе Сочи без бассейна? Ну, естественно, некуда. Здесь у нас автоматические ворота, освещение, зона отдыха с искусственным водоемом. То там дальше будет еще искусственный водоем, если что. И вот такие вот бассейны. Размеры бассейнов 3 на 5. Красота! Реально. Все коммуникации центральные, имеется газ, газовый котел. На каждый дом выделено по 15 киловатт. Еще раз говорю, сделки регистрируются в Росреестре по договору купли-продажи. КП «Заря-3» – закрытый коттеджный поселок из пяти домов со своей придомовой территорией. И единой архитектурной концепцией. Вот так вот. Расположен в экологическом чистом районе. Имеет отличие две видовые характеристики на горы и море. Уединение непосредственно близости к инфраструктуре. Ну да, насчет на этого согласен 100%. Смотрите, здесь есть даже свой собственный...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 сделано, пластиковые стеклопакеты. Бассейн зачетный, да? Здесь будут загорать ваши родственники, ваши члены семьи. И вот, видите, красивый, подогреваемый, круглогодичный бассейн с прекрасным видом внутри. Так, вот это что за избушка? Это наша фильтрационная, видим, да? Ну и непосредственно в вспомогательном помещении будете барахлище здесь хранить, марлеры, там виллы, грабли, что вы там еще, лопату закиньте сюда. Ну, а теперь я предлагаю пойти зайти зайти вовнутрь дома. Давай посмотрим, что за дом изнутри. Еще раз говорю, КП, конечно же, красивый. Здесь дома, вот этот дом у нас 140 квадратных метров, да, это дом номер один. Другие дома у нас идут по 230 квадратных метров. Цены здесь по 120 тысяч рублей за квадратный метр. Можете себе представить, то есть вот этот домик, да, с вот этим вот прекраснейшим участочком, можно купить реально и жить уже сейчас. О, богомол залез, он, скотина. Лазить там наверху. Кого он там ищет? Богомоль исчез. Так, при входе. Смотрите, вот такие вот шары. Красиво все сделано. Имеется вот такой вот предбанничек, можно сказать, да? И классные входные двери. Да. Хорошая, качественная входная дверь. Дыш, дыш, домик пустой. Открою открытую дверь. Смотрим сюда внимательно. Вот такая вот у нас здесь петрушка на первом этаже. 140 квадратных метров на первом, 140 квадратных метров на втором. Много окон. Здесь у нас полюбаса, вот так вот санузел. Тут справа комнатка раз, так далее. Здесь кухня, здесь кушать. И там еще какая-то, я не знаю, огромная, вот с такими вот большими окнами прекрасное помещение. Ну, Замечательное, согласитесь. В общем, зачетная квартира. Ну и, ну и, естественно, какая же уважающая себя квартира. Квартира, говорю, дом без выхода. Во двор, в терраса, в бассейн. В общем, очень милый он. Теперь монолитный каркас с блочным заполнением блок. и поднимаемся на второй этаж. Видите, большое панорамное окно, чтобы вам было светло. Сейчас посмотрим, что за виды со второго этажа. Со второго этажа видна у нас хорошая панорама гор. Сто я даже не сомневаюсь. И здесь я вижу как минимум раз комната, два комната, три комната, четыре. Короче, по-русски говоря, внизу как минимум две комнаты и наверху как минимум четыре. Круто, я думаю, да. Ну давайте-ка вначале посмотрим на эту сторону, туда, откуда мы пришли. Правильно? Так что тут у нас? Вот мы вышли вот сюда. Это наша территория сверху. Там у нас, видите, бамбучая роща. Бомбучий. просто. Ух, ё-моё, море видно там, море видно там. Реально, видите, море и море там тоже. Море везде. Ну, бамбук, конечно же, если бы не было бамбука, <coughs> было бы море больше. Это наша территория. Там подъездной путь, это наши ворота. Оттуда я начинал. А он то соседи дома. Они точно такие же, но просто они В чуть более меньшей готовности. Еще раз. Балкон номер раз. Вот такой прекрасный балкончик. Заходим. Пойдем посмотрим. Короче, с каждой комнаты у нас на втором этаже есть О, балкон. Еще один балкон. То есть тут я... Видите, на этом балкончике прекрасно можно расположиться и сидеть на море любоваться. Где-то тут богомол был. давайте посмотрим, где он. Богомол. Богомол, ты, блин, тормоз какой-то, ты меня поздно заметил, я уже подкрался к тебе. Ладно, <coughs> все. Богомол, блин, что-то на меня не хочет внимания обращать. Ну и ладно. Так, смотрим. Это дагестанский камень, видите, да? Такие, как бы, хорошие элементы исполнения отделки нашего дома. В общем, смотрится он не бедно, по крайней мере. Да. И цена вообще ржачная у данного дома. Всего 23 миллиона, плюс еще торг. Торг. Еще раз, дорогие друзья, торг. Торгуемся, мы, говорю Уступаем, видите И тут еще огромный, вот такой вот огромный балкон Муха Что, не понял, вот что все сегодня какие-то отмороженные То богомол, то муха Видали, да? Какой вот прекрасный у нас здесь Видон, сумасшедшие Горы, Кавказский хребет Море И вон они вниз, еще следующие дома пошли Можете, то есть, выбрать у те дома побольше Ну, я бы взял этот, как говорится Нормальный, хороший дом С бассейном со своей землей, со своим земельным участком. И он готовый в сделке регистрироваться в Росреестре. Есть беспроцентная рассрочка. Если хотите купить данный дом, мы, я организую вам беспроцентную рассрочку. Дорогие друзья, спускаемся. Еще раз, классный домик, согласитесь, с бассейном по недорогой цене идеально планируется. У меня есть 3D-тур по данному дому. Вы можете меня... Набрать э, мой номер 8918 918 880 0747 и я вам организую 3D-тур по данному дому. То есть удаленно вышлю ссылку по первому этажу, по второму, и вы поймете, как оно делается, как оно планируется, как в этом удовольствие жить. Ну, а мой номер знаете, ну и не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Классный домик, построенный готовость данный. Заходи, делай ремонт, живи. Мастеров по ремонту я вам обеспечу, предоставлю. Поэтому, дорогие мои, кому нужна подборка по недвижимости в городе Сочи, скорее звони. Компания Сочи ЭДВ в лице меня и моих сотрудников ждем вашего звонка. Дом с бассейном, КП Новая Заря 3. Надеюсь, увидимся. Не пропадайте. Всего хорошего. Пока.